Итак, давайте начнем с такой задачи, которую решил в Третьем веке Третьем веке решил Эротосфен. Эротосфен это тот самый, который придумал Решето. Решето Эротосфена выделяет простые числа в натуральном ряду. Он же занимался таким вопросом, как выяснение радиуса Земли. То, что Земля круглая, на самом деле знали всегда сказки про китов, там, черепаха это да, Для, ну, ну, чтобы вот пришел, там, виних осветитель и сказал, до этого все были темные, у а я сейчас вам расскажу, да. На самом деле, конечно, люди это знают всегда, потому что, ну, корабль, вдали появляется паруса, а потом появляется корабль, ну, что это такое-то, да? ну, что, земля изгибается. Вот, но вот, вот с радиусом было вопрос, потому что радиус настолько большой, что в древности не было понятно, как его померить, и вот, что делает Яросфер. Ну давайте попробуем, вот, давайте попробуем по поспрашивать. Вот, забудьте все, что вы знаете, да? Вот у вас планета, но ну, вам доступны те или иные эксперименты, вы можете по ней передвигаться. Что может вам помочь определить радиус Земли? можно смотреть Скала? и смотреть как корабль опускается и что и под с ним рог. как бы пытаться созвониться ну, да? вот он <свят> ну он насколько то отплыл от получить здесь да, да, да, да очень хорошо очень <свят> хорошая, <свят> очень <висит> хорошая идея а очень хорошая идея да очень хорошая идея что вы а, вот я, к этой идее я перейду дальше что если вы вот смотрите откуда-то например с этого места да вот вы как бы ну вот он, он постепенно, да, исчезает за горизонтом, вот когда мачта, вот так вот уже а, уже вот она видна. Едва, едва и, и вот она ушла. Это вопрос связан напрямую с видимостью вдаль, насколько далеко видно вдаль. Просто если вы а, можете взять да, подзорную трубу и понять, насколько далеко видно вдаль, просто, вот, вот до да, вы смотрите, последняя точка, куда видно, а, где она реально находится. Измеряйте, и из этого можно вывести, какой радиус Земли. Мы сделаем наоборот. Мы сейчас не будем экспериментально измерять видимость. Мы радиус Земли измерим так, как измерил эратосфер, а потом вернемся к задаче об измерении видимости. Уже зная радиус Земли, нам уже не нужно будет бегать и смотреть, а можно будет сразу с помощью формулы сказать, откуда, насколько далеко видно, например, с горы. Вот у вас здесь есть гора. Там есть гора. На Плещеевом озере есть гора, и мы... На нее забрались и стали, ну, клещей в озеро видно, естественно, целиком, оно и так. Но в целом задача сразу ставится, вот насколько далеко Ну, давайте расскажу про опыт растосфены. Он измерил это точно. Здесь вот очень большая будет погрешность, когда вот эти методы мерить. Он измерил с большой точностью. Значит, что он сделал? Он взял два города два города, которые находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии. А один город э, называ, называется Асуан, и он находится на тропике. На тропике. Что такое тропик? Что такое тропик? Я не вполне понимаю. Это первое место, э, в котором солнце бывает прямо над твоей головой. Вот прямо. Извините. Извините, да. Вот. А севернее уже не бывает. Прямо. Вот. И он, соответственно, исходил из этого города и из города Александрия, которая находится в тысячи километрах от Асуана. Ну, типа на север, там не совсем, но он все это учел. И вот, говорит, рассмотрим середину дня, ровно то время, когда в городе Асуан солнце прямо бьет с... Ну, вот он, он сказал так. Замеряем момент времени, ну, то есть не замеряем, мы сходим из а момента времени, в, котором, в который э, дно глубокого колодца осывания освещено солнцем. То есть для того, чтобы понять, точно, вот абсолютно точно, да, чтобы он взял вот это вот показатель. И ровно в это время, синхронизировав часы, за несколько месяцев там, или за месяц до этого, да, договорился, что вот через столько-то времени. В городе Александрия вот ровно в этот момент он будет здесь, а его помощники будут здесь. И в этом городе он замеряет длину тени, которую отбрасывает вертикально стоящий человек. И вот это, понимаете, да, какая гениальная идея, что вот раз Земля изогнута, да, Солнце так бесконечно далеко, да, как они тогда, ну на крайней мере, наверное, было совершенно ясно, что Солнце настолько далеко, что как бы его расстояние до Земли никак не может повлиять, да, точно, точно, точно. То есть лучи параллельные, и вот получается картина, да, такая, что вот здесь возникает тень, а здесь, соответственно, Солнце вертикально. Но нужно тут немножко э, больше изогнуть, чтобы, было, а, чтобы можно было увидеть пропорцию, которую здесь можно теперь сделать, то есть... Вот у меня параллельная, да. Вот стоит человек вертикально в этой точке, вот. А, ну или да, вот вот, вот он стоит в этой точке, у него от него падает тень. Вот. и соответственно идем сюда и очевидно, что эти два треугольника какие? Подобные. Ну они совсем равнобедренные, да? Они подобные. Они подобные. Они подобные, ну и то, что вот это примерно равно вот этому, тоже как бы здесь вот и Большой э, будет спрос. Он говорит, ну хорошо, если они подобны, то отношение сторон-то одинаково. И знаете, что сказал его современник один? Он говорит, а почему? Ну как почему? Мы же учим этому детей в школе. Он говорит, ну это же треугольники, которые по размеру отличаются в миллион раз. Почему ты, Ротосфен, уверен, что для них тоже действует подобия? Мы же не видели никогда такого, такого расхождения в размере, да? Представьте, какой интересный вопрос, на самом деле, был задан. То есть, потом Лобачевский, спустя два тысячелетия, будет мерить углы между звездами, потому что геометрия Лобачевского предусматривает, что это уже не будет работать. А при Ротосфене... Вполне естественно, полагали, что на э, разнице в 7 миллионов тоже может и не будет работать. Кто его знает? Но и говорит, ну давай считать, что будет. Вот. Ну вот, значит, гениальная догадка о том, что подобие продолжает работать на размерах в миллион раз, позволяет ему написать отношение, которое здесь высчитывается очень легко. Вот оно, 1 шестая. Эм, соответственно, здесь тоже одна шестая. А что здесь 1 шестая? Отношение расстояния между Асуаном и Александрией, которое прекрасно было известно, Радиус Земли. Значит, одна шестая это отношение тысячи километров к радиусу Земли. Из чего по пропорции мы сразу получаем, что радиус Земли равен 6000 километров. Очень точная оценка на тот момент. Сегодня мы знаем, что еще будет точно является 6400. Ну, а там уже, как бы, дальнейшее уточнение это деликатесы для особо для особо интересующихся. Вот. <с açt> <польша> Почему мне так важно, что 6400, мы выясним чуть-чуть позже пока просто исходим с того, что у нас 6300 кстати, я как-то проводил вот занятия э, не, не могу это забыть, все время рассказываю это, это супер история я проводил занятия в, одной, а, в, одно, в одном семе. А, ну, в, так сказать, в местности где, в общем Математику как-то они почему-то знали, немножко хотя бы. Другие предметы, видимо, не велись или там плохо велись, потому что, значит, когда я спросил, чему я берегу Земли, народ совершенно развел руками, а до этого с математикой проблем особых не было. То есть это было как бы... Там явно был хороший учитель математики. А вот значит, география, видимо, не велась. И когда я 50 человек, школьников, спрашиваю, ну, какие у вас идеи хотя бы, чему он может быть равен? И сдается робкий голос. Ну, наверное, на километров 170. вот, я говорю, нормально, нормально. То есть я дважды облетел Землю на самолете и приземлился к вам. Значит, смотрите, возвращаемся к задаче, которую можно было бы использовать для вычисления радиуса Земли. Но мы наоборот поступим, да? Мы теперь знаем радиус Земли, значит, при чем эта задача? А именно, забираясь я на гору Александровскую, да, или на любую другую высоту которую назовем H, и будем измерять ее в километрах. И спросим себя, а насколько далеко видно? Ну и, соответственно, действительно видно по понятным причинам да, до точки пересечения, как эта линия называется, касательной, касательной да. поверхности земли. Я вырежу из земли круг, проведу Бритвы вот так разрежу землю, да? А, получится у меня круг. проверка земли станет окружностью, как бы, да. Ну, то есть, если я исхожу из просто шара, то просто у меня на одном и том же настроении будет окружность такая. Окружность горизонта. Ну а когда я вырежу, будет две точки горизонта. то есть С другой стороны, ну одну из них возьмем и э, спросим, какое главное свойство у касательной. Ты все кротной точки верно? Перпендикулярно радиусу. Старшее поколение сразу отвечает на этот вопрос. Потому что старшее поколение еще учитывает. Так что не забывается, да? Вот. Итак, перпендикулярно радиуса. То есть это радиус и Так. А, ну и чего нам не хватает для того, чтобы что-нибудь сделать? Одного Еще одного радиуса. Вот там, где мы забрались, можно тоже пустить радиус. Но два радиуса, они что? Ну, встретятся. Они, конечно, встретятся. Причем ровно в центре Земли. Центр. Теорема Пифагора теперь. О, считают. молодец, да. Конечно. Назовем это О, это А. Это Б. В этом треугольнике применим теорему Пифагора. Вот это расстояние нам надо найти, да? А это расстояние мы знаем. И это расстояние а АО чего равно? 1000. Точно, да. R плюс h маленькая. R большое плюс h маленькая. То есть, в принципе, у нас тут все есть, кроме ее, поэтому мы вполне можем уже найти ее. Но для этого надо применить теорему Пифагора. Итак, теорема Пифагора гласит, что... Сумма квадратов. Да, это квадрат. квадрат сумме Да. А здесь нарисовано ее доказательство. Нарисовано. Да, ну, конечно, это самое красивое собрание, без формул вообще. То есть два, два разных квадрата по-разному разрезаются. Вот. Ну, в общем, потом можно поизучать. Да, если что, друзья, эта книжка бесплатно скачивается с моего личного сайта. Так что, кому не достанется? Ничего страшного? Скачайте. Так, ну что же, давайте напишем. Квадрат, да? Что такое квадрат для, для мелких? кто здесь квадрат. есть. Квадрат это произведение двух одинаковых чисел. Ну, да? И вот по теореме Пифагора, соответственно, вот это должно быть... Да, и обозначается обозначается вот вместо r умножить на r, я пошел на r квадрат. Так, и плюс r квадрат. Вот у меня а, такая формула. Ну еще а, есть а, есть способ вот это вот записать, а, раскрыть да здесь скобки. Ну и опять же, кто помнит... R квадрат плюс 2HR, плюс H квадрат. Итак, получается, что сумма квадратов двух катетов... А, R уходит. Да, R квадрат уходит, потому что он ah. слишком no, большой. Да, у нас получается, что l квадрат равно вот этому. ну даже еще не все. Дело в том, что дальше мы должны... Вот до этого мы были математиками, но... Сейчас мы должны стать физиками. Чем отличается математика от физики? Математик преобразует формулы только точно. Сто вот, процентов. Если прибавили к, к обоим частям 300, можно отнять. Вот, равенство сохранится. да? А для физика допустим вот такой вот прием. И вместо равенства здесь написано приближенное. Почему? Потому что h квадрате неисчислимо я меньше, малого. чем 2RH. У нас в случае H квадрате, у нас высота, на которую я поднялся, умножается на нее же само. А в случае 2RH, высота, на которую я поднялся, умножается на диаметр планеты Земля. Вот. И, понятно, отношение с двух величин получается равно отношению высоты, на которую я поднялся, к диаметру Земли. И это будет 1 к 1000 даже в том случае, если я лечу на самолете. Вот даже в этом случае. Если я лечу на самолете, я лечу на высоте 12 километров, а диаметр земли тысяч800 То есть даже в этом случае не соизмеримо. А уж тем более, там, если я куда на крышу поднялся или на гору. То есть это... Вполне можно вот эту формулу, из нее исходить. И теперь осталось только извлечь квадратный корень. Да? Если квадрат чего-то равен чему-то, то само что-то равно корню чего-то. Да? Ну и я предпочитаю написать вот так, потому что R а, мне известно. И вот теперь становится, наверное, понятно, почему я округлил именно к 6400. Да, да. Потому что вот добрый Господь Бог создал радиус Земли таким, чтобы из него квадратный корень на целый Поэтому здесь 80 корней из 2. И осталось только применять а, эту формулу к любой высоте, которую только пожелаете. Александровская гора сколько метров? Над, ну, над поверхностью вот, 70. Ну это много, да. Ну хорошо, давайте, пусть будет, будет 70. Если будет 70, то в а, километрах это 0,07 умножить на 2, 0,14. А, ну, Давайте прибавим еще и 80, тогда здесь будет 0,16, и корень извлечется опять же, хорошо, да. Получится 0,4. 80 умножить на 0,4 это 32 километра. Если мы дали лиху, и там не 70, а, например, 50 метров, то будет несколько меньше. 25, например, в километрах будет. Примерно. Ну, то есть, идея такая, что вот на горку, на которую вы там непринужденно легко сбегаете за минутку, вы уже с этой горки видите на 25-30 километров даль. А с человеческого роста на сколько? Какой рост, да? Ну, пусть два будет. Два метра? Значит, какие корни там и рациональные. Ну, тут как бы... Да, ну... Что это такое? Сколько это будет? Корень, да, корень из чего фактически 40, да, 30. Э, то есть 40 где-то 6, да? Ну, то есть 0,6, э, наверное, да, примерно, ну, с чем-то. 0,06 умножаем на 80 это 0,6 на 8, 6,8, 4,8. Ну, 4, короче, 5, чуть меньше 5 километров. С нормального роста человека, наверное, все-таки на 4 км. На уровне двух километров еще и глаза были. Надо вообще быть баскетболистом. Ну, в общем, нормальный человек видит на 4 километра. Ребенок на 3. до какой-нибудь на четыре с половиной. Ну, я, наверное, на 4,5. Вот. Так, а самолета, например, хороший вопрос самолета, да? Давайте, вот иногда бывает 12 с небольшим. Я бы довел до уже такого совершенного предела самолетной высоты 12,5 я все время летаю там, там, много десятков раз в год и он э, всегда объявляет на какой высоте он летит ну и вот время от времени бывают случаи когда 12 километров ну вот давайте самый предел да 12 с половиной. тогда корень извлекается из чего 25. да так это нарочно я, конечно, корень из двадцати пяти равен пяти, 5. 5 на восемьдесят, четыреста, вы подумайте только, да? Самолета видно вдаль на четыреста километров. На четыреста километров. Если вы летите из Москвы в Петербург, и он решит устроить э, шоу, он развернется боком, и те, кто слева видят Москву, те, кто справа видит Питер. А если вы летите на... А? Да, да, да, Балагое, Балагое, да, Балагое, да, да, где-то он берет и говорит, а сейчас, дорогие пассажиры, для вас шоу! Вы будете видеть и Питер, и Москву! Одновременно! разворачивать да, разворот. Ну, понятно, что он вряд ли будет разворачиваться, поэтому... Я один раз летел, и он развернулся, и Москву я увидел, а Питер не увидел, потому что... Питер дожди, потому что. Да. Потому что, почему он развернулся? И просто же Погода. Да, он ехал прямо на грозовую точку. А он один бог вверх поднял. А через грозовую точь я, конечно, никакой Питер не видел. То есть там солнце, там круто, и такая встает страшная. Перед нами это вот громада, знаете, как вот, ну, гроза, там, как выглядит гроза наверху. Ну, и он говорит, дорогие пассажиры, мы э, вынуждены облететь то, что перед нами. Фью, разворачивается, я вижу Москву. А Питер не вижу, потому что вот это куча, да? Нет, вот. знаю, что... Да, но я видел однажды э, Каспийское и Черное одновременно. Было это так. 11 января 2011 года, 9 января 2011 года, Впервые после войны был запущен первый рейс в Тбилиси Москва прямой. Запустила значит, его компания S7, а я как раз у меня серебряные именно в ней, поэтому я, значит, то самое. Я, именно этим рейсом я напрямую летела с Белиси. И, ну понятно, я все это уже, эти, все сюжетики у меня были в голове. Я знал, что я должен, по идее, увидеть оба моря, потому что расстояние между ними 700. Ну, на пределе, но ну, да. видно, весь Кавказских хребет, а мы как раз пересекали посередине, прямо вот ровно-ровно, вот тут, вот, вот тут и брус, тут разбег, Но очень сильно трясло, ужасно, то есть так, что нас всех приковали этими ремнями, но другого шанса не, не будет никогда, да? Вот, поэтому я отковал этот ремень и, значит, побежал смотреть на Черное море, потом перебежал на Каспийское Молодой человек, сядьте, немедленно на место, кричит, значит. Я говорю, подождите, я должен, я в своей жизни больше никогда, наверное, не увижу по и Черное одновременно. Вот, ну и Так, давайте еще один сюжет. Такой, вот нас здесь сколько, интересно. Все, кто слушаете, подходите сюда, сейчас будет эксперимент над всей аудиторией. Так, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 20, 22, да, 39, 40, 49, молодец. В общем, <с Muito салист Ante> точно Как вы думаете, будет ли? в этой аудитории совпадение с нейрофтанией, прямо вот, число в месяц. Кто считает, что да, кто считает, что нет, так, а, кто полагает, ты готов, вот давайте сейчас поставим, да? Поставим на какие-то вот. Так, кто? Значит, давайте вот 0 сопадений. 1, 2, 3 совпадения. Кто ставит на 0 совпадений? Поднимите еще раз руки. Так. Ага, ну тут очень много народу. Так, кто ставит на одно совпадение? Ровно одно. Поднимите руки. Так, тоже довольно много народу. Кто ставит на два совпадения? Один, два, три, четыре. Да, 4 человека. А, э, все запомнили, кто поставил честно, да, честно, кто поставил на два? Да, кто поставил на три совпадения? Кто готов? На больше тоже, да, никто не готов? Хорошо. Теперь внимание. Теперь внимание. А если, если сейчас окажется больше, чем один совпадений то все четыре книги будут распределены. А, три, потому что больше уже одна есть. А, хорошо, вот, значит, сейчас, смотрите, я ставлю на то, что их больше двух. Я ставлю против всей удетворительности. Понятно, да? Я могу проиграть. У меня был случай, я знаю просто вероятности здесь, понятно, что это нечестный грант. Вот, у меня был чудовищный случай. Значит, я пришел в аудиторию, где было ровно 42 человека, как и сейчас. Это была школа Росгидра на Саяно-Шушенской ГЭС. Я с умным видом гуру встал и сказал. Нет, я так посмотрел на них и говорил. Здесь есть люди, родившиеся в один день. И проиграл. Как это может быть? Я потом, честно посчитал вероятность уже дома. Для 42 человек она меньше 3%. Здесь, значит, на самом деле, всегда происходит снос вниз. Всегда, кроме вот того единственного случая. То есть э, вероятности здесь устроены так, что вот, вот это вот сильно больше половины. Я почти уверен в данный момент, что люди вот эти книги получат, кто поднял руку на два. Я думаю, что даже больше 50 с лишним будет, вот начиная отсюда. Но здесь я могу и проиграть вполне. Э, посмотрим. Итак, поднимите руку, кто родился в январе. Поднимать поднимай, поднимай. В январе? 21. Какого числа? 28. 30. 30. 30. Пока вашу пользу. В январе ноль. Так, поднимите руку, кто родился в феврале. Какого числа? 26. 15. 16. Снова вашу пользу было 15-16, вот там вот в аудитории, где я проиграл, там было 7 соседних дат. 7, понимаете, да, ну и понятно, что так просто сложилось. Так, Март, мартовские поднимайте, мартовские, два, да, два мартовских. 2 марта. Какого числа? Тридцать первого. Двенадцатое. Тринадцатая, тридцать первая, круто. Нет, двенадцатое. А, двенадцатый. Ну, а, <свят> Одной. Да, очень может быть, чтобы книги могут разыграть как-то иначе. Так, апрель. Но подождите, еще много. Вот смотрите, апрель. Апрель шесть человек. Ну-ка. Двадцать шесть. Пять. Четвертый. Третий. Так, первое совпадение в апреле. 3 апреля. Так, 0 ушел. Апрель равен 1. Так. Май! Кто не мается? Нет дней рождения в мае на 42 человека. Это, кстати, слушай, маленький, а, кстати. Не очень, не очень большая, да? да кстати, да, это, во-первых, повышает вероятность. Значит, так, с какой вероятностью 42 человека. Никто не родился в мае. Ну-ка, давайте, решим быстренько задачу, как бы она попалась. С какой вероятностью, С какой вероятностью данный конкретный человек не родился в мае, кто мне скажет? Одиннадцать двенадцатых, 12, 12, правильно? И Друг на друга сорок два раза. Правильно, нужно возвести в сорок вторую степень. Ну, как-то вот, наверное, непонятно, как это делать. Давайте я вас научу. Есть такое число е, знаете, е. Да. Вот Какое оно может иметь к этому отношение? А вот имеет. Вот смотрите. Дело в том, что 1 минус 1 двенадцатая в двенадцатой степени это 1 разделить на е e С очень большой точностью. Я вас, я вас учу, как очень быстро вычислять вероятности вот такого вида. А остается возвести в какую? Ну, в 3,5 где-то, да? Сколько там ну, ну да, по сути, это просто 3,5. Вот, то есть надо взять 1 делить на e в степени 3,5. Ну, давайте, значит, исходить из того, что e в кубе равно 20. Знаете, что e в кубе равно 20 примерно? Ну, не точно, но очень большая точность. 2 сотых разница. Ну, и, соответственно, здесь стоит 20 умножить на корень из e. Корень из e, это, соответственно, у нас... Сколько получается корень из e? 1,6, да? Примерно 1,6, 1,7. Значит, домножаем 20 на 1,6, это 32. Одна тридцать вторая, посчитали, то есть сейчас уже реализовалась странная ситуация, да. вообще, конечно, редко бывает, что вот так вот 40 человек сидит и никто в мае не родился, но так как в мае в таких 12, то там уже появляются там, ну, возможности, хорошо, а значит, соответственно, май мы по э, естественному причинам, ой, я стер ставки, но ничего, ничего, Май равен нулю просто вообще. Совсем нулю. Июнь. Поднимаем Сейчас руки ну, июньские. А Трое, да, сей. всего? Трое. Какого числа? 18. 4. Июнь равен нулю. Так. Июнь. Так, теперь июль. Поднимаем руки июльские. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, сейчас соберем урожай. Восемнадцатое. Десятое. Двадцать четыре. 20 четвертое. Двенадцатое. Двадцатое. Девятое. Девятое. Двадцать третье. Не собрали. Так, семь человек в июле без совпадений, я сейчас вам покажу, какая это вероятность. Ну, в общем, да, идет к тому, что у нас очень странные э, ситуации здесь. Так, давайте посчитаем вероятность того, что 7 человек в июле без совпадений. Как мы это будем делать? Заодно вы потом поймете, как мы будем считать общую ну, как вероятность того, что совпадений нет. Значит, итак, берем первого человека, но он родился в какой-то июльский день. С какой вероятностью следующий человек, которого мы взяли, не родится в тот же день? 1-1-31, да, в июле 31. Так, это двое. Приглашаем третьего. С какой вероятности он не попал ни в одну из двух дат? Произведение вот этих двух. Только теперь уже две-31, извините, потому что мне нужно, чтобы он не попал ни в одну, ни в другую. Так, это третий. Так, четвертый. Три тридцать да? Потом четыре тридцать первых, это 5. шестой и седьмой. Вот, но здесь тоже надо научить, наверное, как такие вещи быстро считать. Сильно быстро, в данном случае сильно быстро все-таки не получится, потому что Значит, первое приближение заключается в том, что вы пишете 1, минус 1, 31, минус 2, 31, минус 3, 31, минус 4, 31, минус 5, 31, минус 6, 31. А почему это первое приближение? Потому что я раскрыл скобки. Вначале, пошли, э, вначале пошла единица, потом слагаемые, где из всех скобок взята единица, а из последней взята не единица. И они дают сумму. А что пойдет дальше? Дальше пойдут парные. Например, 1 умножить на 2 2,31, умножить на 1, на 1, на 5 5,31, еще раз на 1. Но смотрите, 2 5 делит на 31 в квадрате. 31 в квадрате это все-таки уже 1000. А здесь какие-то небольшие величины. Да, и очень мало. Ну, ну, в принципе, как мало. На самом деле, эти слагаемые порядка 1 сотой. Все, да? И так как их довольно много, то они что-то накапливают. Ну а давайте попробуем считать, что каждый из них одна сотая. Сколько таких слагаемых? Нет. А мне нужно взять два. два, два, два. У меня есть шесть скобок и мне нужно выбрать всеми возможными способами две скобки из шести. вот Сколько способов выбрать две, два элемента из шести? Вот у меня есть шесть, как бы, ребят. Вот считайте, что я две скобки беру, чтобы они дежурили. Это такие люди, да? И вот эти будут дежурить. Шесть. С из шести по два. Шестью пять пополам. То есть я первого любым способом беру, второго в любом из оставшихся пяти, и пополам, потому что я порядок могу поменять. Вот, то есть это 15, и поэтому накапливается плюс, ну, примерно 15 сотых. Это уже, в принципе, не, неплохая, она накопилась, она вся плюс. А вот дальше ничего учитывать точно не надо, потому что тройные включают 31 тысячу знаменателей. 30 тысяч примерно. 31 в кубе, это примерно 30 тысяч. 30 тысяч уже убивает все, там, все, все, все, что там может быть. Это в районе какой-нибудь сотни идет, ну и еще там, несколько сотен. В общем, там добавка уже 1 сотая. Все остальное очень мало, да. То есть вот это вот уже с точностью до 1 сотой равно тому, что мы считаем. Вот такая еще заодно. Сейчас с этими дурацкими компьютерами и прочими людьми, люди науч... разучились, полностью разучились быстро оценивать руками. А на самом деле это часто, ну, во-первых, нужно, во-вторых, это утренируют очень хорошо. Вот Зато, этот... Зато научились ставить задачи. Ставить задачи, не, не, не, не. Я, я не был бы так оптимистичен, но сейчас научились. По-моему, разучились, и не научились вообще общем, ничему. Но нажимать кнопки да, Попасть в букву класс Да, букву извините за 9 <свят> Вот чем мы учились. Так, ну и что у нас получается? Смотрите, э, сумма вот этих, это сколько? Э, это 21, да? То есть 1 минус 1, 21, э, минус 21, 31, это 10 31. Ну и еще 15, это, э, значит, 15 сотых это 5 31, да? Ну, вообще, в принципе, не так уж. Ну, ладно, получается половина. А я думал будет мало, ошибся. Ничего страшного, что в июле 7 человек и никто не попал, это половина, это всего лишь половина, то есть не так уж и мало. Но следующий добавил бы уже 1 минус 7 тридцать первых, это уже сильно вниз, да Так, продолжим, однако, у нас идет август, август это апрель, это август, август, поднимите руку августовские. Так, 5, да, нас. Семнадцать, двадцать два, двадцать девять, одиннадцать, седьмое. Опять пиво. Да, сентябрь. Один, да? Можно не спрашивать, но все-таки какое. Двадцать 23. Так, октябрь. Октябрь трое, да? Трое. Поехали. Девять. Ну, я знаю, да? А, так. 6. 6. 27. 27. Мимо. Так. Ноль. А, ноябрь. Поднимите руку ноябрьски. Так. Четыре, да? Пять. 20-е, 3-е, 6-е, 14-е, 10-е, опять 10. а, да, книжки почти точно уже будут, у нас случилась да, довольно интересная ситуация, сильно меньше 50% что всего одно, но тем не менее, декабрь! Два человека Тринадцатое. Все, так, значит, а, вот победили те, у кого, кто, кто ставили на одно совпадение. <dia> да, ну давайте еще раз поднимите руку, посмотрим, сколько вас. Так, uh, давайте начнем, давайте начнем с... Со... А, значит, девочек, кто э, школьницы, поставившие на, это, на эту дату. На, на одно совпадение. Раз и два, да? Так, вам по книге. Так. А, и подпишу, потом, потом подойдите, подпишу. Потом подпишу. Вот. И дальше.. Так, Тоже? Все тогда. Все разыгрались. Школьницы, школьницы, которые э, поставили, да? Ну, ребята, извините, кто поставил из ребят, скачаете. Взрослые тоже, сами понимаете, вот, приоритет здесь. Э, вот. Так, ну хорошо, вот такая задача. Но ну, давайте ее, тем не менее, теперь решим. Поскольку более, у меня время. Еще немножко есть, да? Есть, конечно. Так. Давайте поставим такую задачу. Вот сколько нас должно быть, чтобы вероятность того, что совпадает, хотя бы две даты, оказалась больше, чем половина? Или иными словами, о, как стало тепло. Солнце. Или наоборот, вот нужно сделать, поставить вопрос так. Вероятность того, что нет ни одного совпадения, а будет уже меньше одной второй. Ну вот, я хочу узнать, начиная с какого размера аудитории, скорее надо ставить на наличие совпадения, чем на его отсутствие. Ну и мы уже, в принципе, понимаем, как решать. Первого пригласили, он когда-то родился. Второго пригласили, он родился с вероятностью 1-1, минус -1, 365 в другой день. Ну, будем считать, что 365, а не 366 Не в году моей огромные кусовки знакомых там два или три человека родилось 29 февраля я помню беседу с одним из них жизнь устроена так каждые четыре года происходит такое великое празднование настоящего дня рождения такое вот ну прям вообще да а остальные три года происходит такое ну вот ночная посиделка вот ну как бы родился но незаметно но более математически как бы эм, и астрономически э, грамотные они говорят так что э, через год надо будет встречать его э, 1 марта да потом э, то есть каждый раз 6 часов надо отнимать вот и куда попадает тому праздновать на 1 марта потом на 28 февраля будет попадать и потом соответственно будет 29 уже настоящий вот. итак Следующего зовем и у него 1-2, 365 вероятность того, что не совпал ни с первым, ни с вторым. Потом, значит, все это продолжается до э, какого-то, э, ну, n-ного, да? Э, э, ну, вот мы помним, что всего их тогда n плюс 1, потому что первый когда-то дородился, да? То есть мы начинаем домножать, начиная со второго. И вот если n плюс 1, если n плюс 1 человек аудитории, то вот такая получается формула вероятности того, что совпадений нет. Ну и, как мы уже договорились, это примерно равно 1 минус 1, 365 минус 2, 365 минус так далее минус n, 365. А дальше идут э, слагаемые, которые в знаменателе содержат 365 в квадрате, то есть 100 тысяч. В принципе, уже даже следующая порция слагаемых, при не очень больших N, это очень маленькое число. Но когда N подрастает, то ситуация начинает меняться, потому что уже C из N по 2 вот этих вот слагаемых, каждый из которых там может быть порядка 100 с лишним делить на 100 тысяч, то есть одной тысячный. но когда C из N по 2 делить на, 1, ну, делить на 1000 уже становится большим, уже нельзя применять эту формулу, уже надо еще учесть... Вот этот момент. А так как мы n не знаем, то возникает вопрос, а что тогда делать? Да? То есть мы как бы по этой формуле можем оценить при малых n, но мы не знаем, какой наше настоящая n. И вообще говоря, вначале, если не следующему человеку вы задаете вопрос, сколько должно быть человека в аудитории, чтобы совпадение а? дней рождения было, обычно человек говорит, ну человек 60. 90, да? То есть обычно он называет такие n, при которых эта формула уже никак не может быть приближена, верна. Но давайте пока исходить из нее. Когда мы получаем, что это 1 минус, ну сумма подряд идущих, это n на n минус один пополам, ну приблизительно n квадрат пополам просто, да. И вот делить на 365. Вот. И, соответственно, вот это вот должно быть примерно равно 1 второй. Ну, то есть, соответственно, что у нас получается? n, значит, n, у нас n квадрат пополам. А, да, до да, 365 равно, 1 ну, и второй, то есть n квадрат, ну, примерно равно 365. Да? Ну, то есть n это примерно 19, говорит нам эта формула. Но, если вы посчитаете с уточнением, или просто возьмете калькулятор и туп то возникнет число 22. Да, то есть отличие не очень большое. То есть ответ следующий. Если футболисты вышли на поле и начинают матч, то еще все-таки чуть-чуть меньше, чем одна-вторая вероятность того, что будет совпадение. Но когда вышел судья, уже стало больше. Вот 22 еще меньше, 23 уже немножко больше. Вот, то есть на любом футбольном матче э, у футболистов обоих команд и судьи, у всех уже вот этих 23 человек, скорее будет... Шанс, что совпадение есть, то есть если вы возьмете 500 футбольных матчей, примерно 260 из них, например, будут с э, совпадением, я жду. А 240? Так, ну я хочу еще немножко астрономии, вы готовы? Да. Мы уже поняли, какой радиус Земли, мы поняли, какая видимость Да, мы много чего поняли. Теперь вопрос... Солнце, да? Да. Теперь вопрос такой. Вон солнце, да? да через Сейчас мы все через, все. через одно действие мы попробуем поделиться расстояние до но пока окнемся на Луну. Ну, кстати, я утром видел, где-то она болтала. Да. Была такая половиночка, помните, да? да? Вот, давайте вычислим расстояние до Луны. Мы ничего не знаем, мы первобытные. Вот, допустим, смотрите, вот эта картина, возможно, после Третьей мировой, да? То есть, как бы, города разрушены, Переславль стоит, здесь, значит, ковчег. Ну, будет выглядеть, вот все есть такие небольшие город. города, да, такие будут ковчегами, да? Там будет, в каждом таком городе будет быстро собираться какая-то жизнь, быстро организовываться, да? А, ну, а давайте не будем о грустных, да? Вот вы просто все забыли. И вот у вас луна. И как мне измерить расстояние до этого луна? Исходя из каких, может быть, явлений природы, например, мы могли бы это попробовать сделать. Это все действительно связанные с луной вещи. Визуальный размер. Так, первый важный момент это визуальный размер. Ну, визуальный размер мы померим. Главой размер, да? Возьмем там и померим. Отложим ее сто раз и измерим градус. Да? Ну, в общем, одна треть, по-моему, градуса ее угловой размер. То есть мы, вот этот угол мы знаем. Он примерно такой же, кстати, как у Солнце. Вот. Но этого мало, потому что, ну, вот Луна, например, а вот Солнце, да, они очень далеко друг от друга, угол один и тот же, значит, они очень разные по размеру. То есть нам чего-то немножко еще не хватает, еще чего-то надо. Кроме углового размера, кроме визуальный составляющей, которую мы можем сочетать сразу. Нам, нам нужно что-то еще за что-то зацепиться. Фазы Луны нам дадут информацию о том, сколько времени она вокруг нас вращается. И это, кстати, очень важно, тоже будет в одном из методов. Мы должны исходить из того, что примерно за месяц она оборачивается. Ну, еще мало еще. Пока мало. Нам что-то еще надо знать. Что-то что? -то, что ну, давайте я подскажу, наверное, да, немножко подскажу. Нам нужно знать что-то, что каждый день не увидишь. Нужен какой-то угол относительно горизонта, что такое. Ну, да, вообще-то... Я, кстати, обнаружил еще одну книгу и вспомнил, что, может быть, на, одну, на единицу ставил кто-нибудь из школьников для мужского пола, если он один, например, окажется. Работаем. Один. Все, держи. А то я смотрю, книга лежит, что и она будет лежать. Так. Итак. Итак. Итак. Итак. Затмение. А какое? Затмение бывает два. Я бывают разные. Солнечное, солнечное да? Или лунное все-таки? Нет, лунное мы не сможем наблюдать, а, здесь, здесь, здесь, ну, здесь да. наверное. Солнечное. Солнечное. Правильный ответ такой. И то, и другое достаточно. То есть методы будут совершенно разные, но использовать можно и то, и другое. Давайте начнем с солнечного. Солнечное затмение это ситуация, когда на... Но, но мы вместе с Луной вращаемся вокруг Солнца, поэтому в этом смысле можно не считать, что есть какая-то скорость вот 30, мет... 30 км в секунду вращения вокруг Солнца. но Мы пока не знаем, это секунду, но вот э, так как мы вместе с Луной. То есть солнечное затмение это когда ну, вот в такой неинерциальной системе координат, в которой мы с Луной как бы стоим, да, Луна, двигаясь сюда, закрывает нам полностью э, солнечный свет. Что тогда мы должны померить? Время, Время, приплевают. Время, приплевают. Время начало и конец, да? да? Дело в том, что это так, это поможет нам или нет? Время и конец, интересно. Начало и конец. Да, в принципе, может помочь. Может, а нет, не, не может. Она опять на угол. Это опять только информация про угол. Что-то еще. Какое-то расстояние или размеры истинные чего? -то. Да, вот без этого никак. Никак, правда. никак. Вот что, вот смотрите, вот она нахлывает Вот что мы а? на земле а? видим? Расто... И... Размер, тени. Тень. размер, Тень. Размер, Ну, размер мы не сможем, так согласен. Тень. Тень. Ну, в общем, скорость. Нет. Скорость, скорость с которой тень на нас наезжает мои друзья 1 августа начало, 8 начало и конец нам дадут только то насколько быстро пройдет сама луна по небу мимо этого самого ну то есть э, с какой скоростью она минует свой угловой размер я это, а может и можно может и можно именно это использовать То есть за сколько вот этот угловой размер за сколько он пройдет э, Надо додумать эту мысль. Но по скорости тени точно. Потому что, смотрите, если я нахожусь на горе, у меня друзья есть на Алтае в этот день, 1 августа, 1 августа года было полное стопроцентное солнечное затмение в Новосибирске, на Алтае и на север по Восибирскому болотам. Ну, в общем, из, из реальных, ну, из огромных городов, это, ну, это на самом последнее, наверное, было затмение, которое было в миллионном городе, прям во всем. Ну и на Алтай. Поехали на Алтай, забрались на гору и смотрели, как черная страшная тень просто движется на них с ошеломляющей скоростью по вот этой равнине. Равнина была 40 километров в длину и за 40 секунд тень прошла. То есть мы уже знаем, что... Ну то есть подошла к ним. То есть мы в результате... А что такое скорость тени? Это ровно скорость вращения Луны вокруг Земли. То есть мы узнаем... Вот эту маленькую нехватающую информацию. Километр в секунду движется Луна по своей орбите. Mm -hmm. Так. В каком случае нельзя было использовать э, все-таки время расходы захода Луны. что же будет? Э, скорость движения вокруг Земли. Mm -hmm. же еще вокруг Нет, оси. это же не то. Это же, это же мы просто измеряем скорость вокруг оси. да? и скорость. Да. Да. Uh -huh. Нет, мы просто вокруг оси движемся. Вот. А здесь, ну, кстати, вот насчет вокруг оси. А, я хотел это чуть позже сказать. Но из-за того, что вращение Земли вокруг своей оси, это, в принципе, не сильно меньше километров в секунду. Это 300 метров в секунду. В наших широтах примерно возникает, ну, там, 200, 250, возникает сильная ошибка. Несколько десятков процентов. То есть, там, плюс-минус полтора раза может быть ошибка, если вы... А, смотрите на тень, и Земля в ту же сторону движется в этом месте, да, куда и тень, то у нас вычитается 200 метров в секунду из 1000 метров в секунду, 800, да. А если наоборот на навстречу движется, получается 1200, ошибка почти в полтора раза. И вот это вот как бы, ну, это, это надо учесть аккуратно, чтобы это все померить с достаточной точностью, это надо, конечно, учитывать. Но в результате мы получаем информацию, что со скоростью 1 километр в секунду за 30 дней она оборачивается полным кругом. Еще и по-разному вообще. Ну, она уже совсем несущественная, очень, очень маленькая. Добавка. Мы тут настолько все, как это, неточно. остальное. Да, вот. Ну, начинается с угла. 30 дней это сколько-то секунд. Да? Значит, столько километров и есть в орбите Луны. Но если я знаю, сколько километров в орбите Луны, то я, конечно, знаю расстояние до нее. Мне просто на 2π надо поделить на число километров. То есть ответ. Выразить 30 дней в секундах, поделить на 2π, и получится расстояние до Луны в километрах. Ну и если точно все это проделать, будет 384 тысячи. Так, поможет ли нам лунное затмение? давайте я объясню как можно поможет. оно поможет оно поможет, но немножко не точно то есть еще менее точно, чем здесь дело в том что лунное затмение это когда я на поверхности луны вижу тень от своей планеты и если кто видел кто, кто видел лунное затмение своими глазами поднимите руки, руки. вы как-то вышли с Моим папой в метро в 11 или 2012 году в 3 часа ночи смотрели на лунное затмение. Думали, мы единственные такие. Там пол района стоит, там с телескопами, там все, в общем, короче, полная движуха. Так вот, невооруженным глазом виден изгиб. Изгиб земли. Вот это вот. То есть я вижу, я могу примерно оценить во сколько раз Земля больше Луны? Получается где-то 4. И если ты поделишь, соответственно, наш размер на 4, ты получишь размер Луны. Мы И же все знаешь, периодически видим это. Раз, раз, раз. Раз. Постоянно происходит. Да, а да но ну, очень раз. часто происходит. Я солдат солдат. Что поднял, я такой тоже. Нет, просто а это чем? нужно вывести ночью. Да, там а, вылез. А, Ну, вылез. ну то есть. Вот, в общем, 3000, по-моему, у нее получается диаметр. Но если 3000 диаметр, угловой размер 1,3 градуса, то все, у меня меня опять готовое расстояние по пропорции. Так, ну что, я обещал расстояние до Солнца... Расстояние до Солнца и завершим скоростью света. Хорошо? Если вот мы так начали с радиуса Земли, с чего-то такого маленького совсем, завершим скоростью света. Вот, значит, смотрите, с расстоянием до Солнца проблема. Первый человек, который его посчитал, ошибся в 20 раз. В 20 раз. Но потом точнейшими приборами повторили ровно его эксперименты и все-таки получили уже адекватное значение. Ну, а потом уже понятно, что Значит, смотрите, на, каком, э, ну, на какой странной идее основано вот это измерение. Вот Земля, вот там Солнце. Если Солнце находится бесконечно далеко от Земли, бесконечно, то тогда... А вот сейчас у нас стадия Луны ровно та, при которой надо измерять. Стадия Луны это называется полулуния. Не полнолуния и не новолуния. Это полулуния. Это когда видишь ровно одну половину Луны. Но как ты можешь видеть половину? Ты ее видишь... На сенс другую вот эту видишь. Ты уже не видишь. Ты ее видишь тогда, когда она... Видишь то, что отражается. Отражается ровно до середины. Если Солнце бесконечно далеко, то угол на полулуние к лучам Солнца будет иметь... Размер 90 градусов, будет прямым. А так как на самом деле Солнце все-таки не бесконечно далеко, то угол этот немножко меняется. То есть полулуния наступает раньше, чем вот в таком углу. Ну и вот если очень-очень точно померить, ты получаешь отношение длины вот этой к этой. Оно получается в районе там, 300, этот коэффициент. И умножая 384 там, на 400 Значит, в 400 раз увеличиваем, получаем 150 миллионов квадратов. Так, отлично, до солнца тоже разобрались. Скорость света! И на этом я вас отпущу. Скорость света. А ты еще не утомилась или наоборот? Нет, наоборот, а скорость света и все, да, последний сюжет. Все, скорость света. Значит, смотрите самый Оля Ремер, по-моему, 1694 год, цените. Наблюдал а, Юпитер, и там у него есть четыре Луны, 4 спутника, да? А, там, Ио, Европа, Ганимед и Калиста, по-моему. Вот они вращаются. И время от времени они забегают за Юпитер. И для нас Земли не видны. Вот. А, ну понятно, что они как бы четко равномерно крутятся по своим орбитам и забегать за Юпитер должны ровно через одни и те же промежутки времени, да? Крустят, и и вот забегают. В это, нет, в это он записывал такой вот год от года записывал а, ровно моменты забегания. Ну там длится какое-то время, эти, все это по несколько минут происходит, там раз в полгода, например. И вот у него график там, в такой-то день, в такую-то минуту, в такой-то день, в такую-то минуту. Что-то он видит странное, что если взять регулярную картину, она отличается от истины небольшими сдвигами. То сюда на несколько минут, то сюда на несколько минут, то снова ровно, то опять сюда на несколько минут, то сюда. Что бред, уже приборы очень точно бред. В 17 века это уже хорошо, это уже такие как бы, это серьезная наука. Или еще раз все, все то же самое, все равно абсолютно безошибочно он обнаруживает, что э, нарушается естественный ход периодических событий, то на несколько минут в одну сторону, то на несколько минут в другую. У него точно из этих минут Да. И вот его осеняет совершенно гениальная идея. Он говорит, отдай-ка я. Посмотрю, с какой стороны от Солнца находится Земля в тот момент, когда происходят сдвиги в одну и в другую сторону. То есть, иными словами, картина может быть, начиная вот такой, что вот это Солнце, это Земля, а это Юпитер, ну там с некоторыми углами, конечно, что можно было, иначе не видно вообще, До ситуации, когда вот это Солнце, это Земля, а это Юпитер. И поэтому вот это расстояние будет то большим, то маленьким, в зависимости от того, с какой стороны Солнца мы находимся от Юпитера. И он говорит, вот я, говорит коллегам, он созвал коллег, говорит, вы знаете, я померил, я померил, измерил, ну, на глазок, но достаточно точно измерил, да, по углам, ручкой, и бумагой, расстояние от Земли до Юпитера с учетом вот этих вот моментов. И вы знаете, что я обнаружил? что задержки происходят тогда, когда расстояние большое, а более ранний уход за ЮПИТЕР тогда, когда оно маленькое. И более того, вы вот не поверите, но есть некоторые коэффициент пропорциональности между тем, какое отклонение расстояния от среднего и какое э, запаздывание в минутах от графиков. Ну и я говорит, делаю единственный вывод, который я здесь могу сделать. Что это просто свет имеет скорость, равную этому коэффициенту распространения а Коэффициенту профессиональности Поэтому, естественно, что когда он проходит меньшее расстояние Мы видим это раньше А когда мы большее расстояние должны ждать, мы видим это большее И вот этот коэффициент, который я насчитал, и должен быть, по идее, равен скорости света Коллеги смотрят на него ошарашенно и говорят, почему же она равна Ну до этого всегда считалось, что свет бузаренко перемещается ну, понимаете, друзья, она равна 225 тысяч километров в секунду. Они ха-ха-ха, таких скоростей не существует в природе выделила. И отложили эту теорию на века. Понятно, да? То есть не поверили, просто не поверили, а но он остался кольцом Ну и мы знаем, спустя 200 лет провели опыт э, этого самых реквисонной с этими с вращающимися колесами и отражением отпуска от можа. На точнейших приборах получили 300 тысяч километров в секунду. И, так сказать, это была величайшая слава датского астронома, который за 200 лет до этого понял всю природу вещей и достаточно точно посчитал скорость. Просто люди не могли себе представить таких вообще скоростей, да, что они могут быть. Вот, ну и, соответственно, вот на этом, наверное, мы с вами завершим нашу встречу. Вопросы какие-нибудь есть? Так, я дал вам ресурс, значит, э, в интернете есть канал, который называется Маткульт Привет, поднимите в руки, кто его знает, несколько человек знает, вот, значит, YouTube, YouTube, пока еще не закрытый, ну, и вроде как они пока решили не закрывать, ну, я, например, знаю, что Мишустин смотрит, Возможно, он и не хочет закрывать, да, вот, Маткульт Привет, Кроме того, есть сайт, про который я говорил, savatiev.ru/x/z. На нем есть 100 уроков математики, которые мы сейчас записываем хорошим качеством. До этого мы записали это в плохом качестве. Скачивайте. Все это бесплатно абсолютно. И книга вот эта лежит тоже совершенно бесплатно. Куча соцсетей наших, которые ведут мои помощники. Ну и вообще, как бы, оставайтесь с нами на этой мажорной ноте. Подвигаем. Звачаева, министр образования.